История, открытие и современность. Чем запомнится Казанский федеральный университет за 217 лет истории? С праздником, дорогие друзья! Желаю здоровья, добра, успехов! С днем рождения, родная Альмамата! Какую погоду ждать в выходные и будет ли эта зима такой же холодной, как прошлое? Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Кристина Отёгина. Делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым прибыла с рабочим визитом в Киргизию. В рамках деловой поездки стояла встреча с представителями Миноборнауки Киргизии, на которой обсудили вопросы сотрудничества в научно-образовательной сфере. Стороны подвели промежуточные итоги реализации совместных договоренностей, достигнутых на предыдущей официальной встрече. В рамках рабочего визита также стояла встреча ректора КФУ с вице-мером Бишкека. Ректор Ильчат Гафуров стал обладателем звания почетный профессор Кыргызско-Российско-Славянского университета. Торжественная церемония награждений состоялась в рамках посещения вуза делегации Казанского федерального университета. В этом году Казанский федеральный университет отмечает свое 217-летие. Об истории университета, о становлении великих заслугах смотрите далее.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 С праздником, дорогие друзья! Желаю здоровья, добра, успехов! С днем рождения, родная Альмаматор! Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 217-летию Казанского федерального университета, состоится 18 ноября в 18.00 в КСК КФОНИКС. Елизавета Никитина, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие во втором российско-узбекском образовательном форуме в Москве. Мероприятие проходит при поддержке Российского союза ректоров. На форуме встретились более 100 ректоров и представителей ведущих российских и узбекских вузов. В рамках встречи главы университетов обсудили ключевые вопросы российско-узбекского сотрудничества в сфере образования. Зима близко. Казанцы уже успели запоститься в сети фотографии с первым снегом. А как скоро метель превратит в белых ходоков жителей республики, расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. Аномально жаркое лето заставило россиян с опаской ожидать зимних сюрпризов. В прошлом году морозы доходили до минус 30, и синоптики уже несколько раз меняли прогнозы. 12 ноября по Казани прошла метель, и с тех пор городские пейзажи обрели белые оттенки.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 льзящу обувь ариадна кугушева александр кузнецов универ на этом все в студии была кристина тёкина сюжеет из нашего выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях а также на сайте телеканала до новых встреч